и всем приветствуем Макс Риск мне пишут в комментариях что игра уже готова а то что она уже вышла э, да если вы не верите то ему даже вам показать в принципе да то, так сейчас покажу в принципе вот ну давайте давайте начал ролик подпишитесь на канал IG Paves также на мой канал Он, у него вышла новый ролик также подпишитесь на мой основной там мой напарник играет там пару игр и тут я играю бывает ну, снимаю еще Маквин, все такое. Так, значит, смотрите, я убираю эту штуку и тут мне пишут, забыл уже Play маркете ее можно уже скачать. Если он пишет, что можно ее скачать, то должно быть кнопочка скачивания. Ну, если ее нет, то попытаться как-то вот так сделать. Вообще как-то уйти с аккаунта как-то, возвращаться на аккаунте. В принципе. Кстати, да, могу показать, как игра запускается. меня сейчас дал подписчикам, показал, как игра будет запускаться. В принципе, могу вам показать. Сейчас только создам иконку видео. И она будет показываться как-то так двойка Выбрать захватывающе. А я пока если буду там ходить, настраиваясь все такое делать. Ой, тут я не прав с этими настройками. Ну ладно, стараюсь. А ну-ка. Вам видно видео? Черный экран. Вот, значит, он запускается. Welcome to Europe. пожаловать. Вот, играм. общем, то вам приятным просмотром. Амон Ас. Подожди. Что это уйдет такое? Вот он. Точно ли это эти превью, бро. Микрофон включать можно. Вот он завершил, наконец-то. Ты еще лет за сезон. 800 кубков. Вау. Так, Wedding is Your Money. Это первый митнем. То есть он первый раз играет. Так, вот. Вам видно... Все, да. значит, я перезахожу аккаунт. Может быть, только так сработает. Посмотрим. пока не находится вы видите на экране как все будет англича тоже есть кстати да не полностью экраном показал Ой. А, а. ладно извините Но вот так вот вот тут же есть магазин друзья офигеть магазин есть а мне смотрите потом посмотрим можно ли скачать Пока мы с вами не тут еще магазин есть. Офигеть. Язык тоже English стоит, можно изменить. Настройка вижу 3Z FPS, ну обычная настройка, как же Waves или зубы на да, зубы. Подпишитесь на этот канал. Потому что кто-то пишет комментарий, он не подписан. Там нужно быть галочка, чтобы подписан. Давай, я тоже вам покажу, только сейчас войду, сейчас вот, блин, войти. Как хоть выйти, пожалуйста, скажите. Так, ну я по марки захожу, <laughs> я такой сразу, вход, давай, <laughs> я такой, чего? Вот, блин, вход, давай. О, а, что я тут вижу? Вау, что бай Брай В Вообще-то, вообще, вообще классный игра шутку 15 Йоркс, 15 лет что интересно это реклама или шутки? а это подборка угода тест я не знаю что это значит возможно доиграть еще за а мне вот пишет доступно у вас черный камри за это все ошибку чтобы не были багованными окей уходим хай уходим пока я зарегистрируюсь Так, вроде бы Амон ас похож. Ух ты, не мафиозе реально? Что это значит? Ха? Мафия? Не знаю, не знаю. Не могу даже понять, почему не входит. Блин. Право шел. Так, ой, тут прям... Фонарик, слушайте. Ну, вот, уже игра запускается у вас тут. Ага, я авторизуюсь еще. ну, в принципе, можно перемотать, но желательно показать вам все, видите какие-то метры там, ну одинаково, вот даже подсказки. Так, сломай тут что-то починить такое вот. Ух ты, тут прям наклейка. Так это с игры один год? Ха, собрать? Да блин, сложная игра, друзья. Вы чего? И чтобы вы играли в этом? Ну попробуйте, реально тяжело. Вот прям сейчас попробуйте Буду Вам реально тяжело играть. Он даже не прошел? прошел и не видел ладно пропустим так у такое свои перемотаем потому что как-то не хочется все показывать тем более длинной роли хочется все вместе у я такой знаю где вспоминается да это новый год да картиночка вспомнил на привычке кстати тоже есть очень вот, то как-то так вот классный тем если было бы на игра я тоже бы так сделал все это рисовался захожу смотрю если пишет что нету то значит нас обманул не подписчик какой-то Блин, ну, не знаю Так, так, так сейчас Ну, что сказать не обманул какой-то зритель Установить при появлении Ну я с другого аккаунта еще Пошел, тут скажем И на тебе Эй, вот даже аккаунт очень него вот только старая как это что-то аккаунт? Готово пишет. Друзья, не обманули. Лева. Вы рофлите? Давайте почитаем комментарии. Вы реально? Мне рофлять. Что за бранки, блин? это нужно обязательно подписаться на мой канал и на этот канал. А то я тут вижу зуба уже Play маркете ее можно уже скачать. Неправда. Можно вот так сделать. Неправда в эта функция подписаться лайк ролик с меня с доказательством также можно посмотреть его аккаунт фейкер или, или не тот ну видно какой-то какой-то подозрительный аккаунт да в год создания новенький по моему он не так уж давно в интернете он будет некомфортно сесть чувствовать kill not ну видно что он нет кто -то учит дискорд а, Ой, вот что понятно, не подписано. Проверим этот аккаунт. На мое удивительное, она у меня есть в Play Marketing пишет. Так я тут, я, так я, я зарегистрировался, алло, маркетинг я даже в неё играл. Давай посмотрю ролик на канале. <с> Точно, я зашел на твой канал, посмотрю еще. Увы, стал столкнулся с проблемой. Подозрительный чувак. Дреально, вот что за пранки, блин, не подписан -ка. на канал, сразу обманивать начинают. Я прямо тут лайк поставлю. чтобы мне не было страшно. Пришли тут грабить не на деньги. Пришлось удалить и зарегистрироваться в полном маркетинге. Ошибка. Понял. Ошибка. Так, подождем что это такое? Это та игра. С 2021. То есть ты не показал то, что у тебя есть игра, да? Только запиши ролик. Эй! Ну, блин, русский язык. Ну так, запиши ролик про про, про игру перед носом. То, что у меня аккаунт, от канал такой же. Вот такой. Копируешь и что вам было проще. А мне не важно, какое канал название. Тем более уже есть макс риск. Зачем вторую записывать? так вот но ну, он, он вроде правду говорит а это неправда поэтому сразу дизлайк ставим а ему где-то такую палочку только тут нет палочки каналы нет обсуждения можно лайк чтобы он увидел еще да. с уведомлением тоже такое есть Пл плейлисты нету а ролики есть все у на сегодня как понимаю ну я построю можно показать вам экранчик быстро бы кто знает кто это читает подпишитесь пожалуйста интересно погнали но ну, мы записываем не это ой вон зубы снимает так ты зубы снимаешь они а блин в этот мудр а я показываю где это мутрмистри мы просто дали <coughs> что-то класс, там пишет, и почитаем тоже не верю и как получить свитки свита с тива это кликбейт так стоп так это что то что-то ролика, подожди я там Trimble, был с тивом запиши нормальный ролик где написать как его получить в этом ролике на тебя замад где тогда способ вот пищик знают пищик знают неправильно чек. ну ладно чек ну если вы стреляете все ролики то явно вы скажете что да вот такой ролик похож даже на этот ролик с этим вот даже вот этот вот Обожает игру вроде бы этот ролик они перепутались ролики реально стил туда влепил туда влепил не путают Ой, господи, смысл, блин. Ч я там думал-то? Ладно, вот на деньги, да? Реально, что -то делать. так делать. ну посмотрим ролик. Ну что ж, приятного просмотра. Thank you. Как понимаю, Никса выкинули, потому что он подозреваемым был. Ну, не угадали. Это у нас этот... Как там? Луи. Посмотрим, что Луи будет тащить или нет. Это точно то было новичка. Все не знают, кто здесь делает шикарно. Ночку-то все больше, это вам гайд, когда игра будет. Все, игра кончена. Ты же... Бэм, ли Ну... Что сказать? Тут у нас кончается ролик. Поэтому сейчас пойдем. Ага, к игре. Не получилось. Пока. Так, я его не вам, Я про него. <laughs> так, есть другой ролик, да. Вот. Сейчас. Ну, видите, да, покажу сейчас экранчик. Вот. Готово пишут. Думаете, что-то Да, нет, ничего. Не скачу Так, Катерина показывает второй ролик на сегодня mm. тут изменить кстати поменять кадр очень а это значит на новый персонаж будет такой скин юра у нас такой есть персонаж юк не знаю так давайте сейчас зайду зубы пропиарить руко в принципе ну пока поиграем о а, тут ну ладно окей обновляем пока я загружаю ось то за пока я загружаю игру китайский Суба, вы смотрите роль приятным просмотром ну что скажу давайте зайдем проберем скла и посмотрите ролик на конца да, в принципе зайдем заделанчик клан, вот наш клан, ступайте, то этим... их больше, то их меньше, щит товарищи. Главное, друзья, чтобы все обменивались монетами, что было лучше, лучше, лучше все. А вот кто не играет, тут есть счетчик. Вот я один балл получил, 9 бал получил, тут 2 два балла, тут один бал. Кого 0-0, то убивают из класса. Ну, у нас 50 человек в классе, типа, это школа, да? Так, ну их клоаком меньше знания, это знания, да, собственно знаний Я семь тысяч знаний. Прикольно тебе, кстати. Вот это, ну оценки хорошие, так что аттиста, да. Ой, я сейчас закрою. Так, чёрт, так-так. А как-то у нас вступлением в школу сколько нам нужно иметь знаний? Тоже такое у нас. Так, как меньше у нас что трика пишется, у нас берется с ну как я вижу, школа уступает, вступает, вступает, вступает, аж капец, сколько их нас. Желательно, знаете что сделать? Увеличить да, поступление, чтобы у нас были только умные и очень прокаченные люди. 5000, нормально. Кто ниже 5000, мы будем смотреть ваш профиль, ваши дневники. Так, у вот этого а Анюта, я ее не знаю. Да посмотрим профиль. 3000 кубков. Ну, в общем-то, у вас нет аттестата, вы не, у меня у вас есть аттестат. Вы этом прошлой неделе не получили никакую оценку прогуливали, так скажем, да. Даже прогуливаю, но не так часто. Да, в общем-то, школа А я кто? Учитель. можно я тоже буду учеником, Тоже Учитель типа А записан ролик я буду, значит, и удалять, угонять. Типа того, кто у кого ниже знанием 2600 У нас тут уже минимум 5000 одного хотя бы вот так вот не жалко в общем -то. 2000 кубков буква не хватает так а я построю сейчас открываю ссылочки в принципе так я видео на паузу поставлю что потом кому интересно хоть досматривали дам принципе конечно могу ссылочку кинуть в описании там но переходи туда-сюда 2 вот наверное не интересно даже подписку тяжело нажать вот реально вам тяжело подписку нажать а что говорить про эту переходи по ссылке лучше покажу вам длинный ролик в принципе о личка о, личная прям знаете прям бабах о раздаче 50 тысяч алмаз вы чё рухните е-мое акции лишь ого сейчас слева челлен субастер так так так все игроков получает шанс выиграть у моем 50 шанс В общем то квесты тут, понимаю пастей поздравляет таинственные сообщества вроде бы это их канал да реальных канал блин у меня тоже но ну, у них больше подписок ясно так лично вот они вызывали монк мой Мон, Тим Кнейс, Сорифорова, Минсон Майнт. У вас тоже так? У меня только так. Ну, ладно. Давайте так, вы стрей ролик, а я буду играть приквеньте. Это будет классный контент, приятного просмотра. Вот из-за этого я ненавижу Филов, Филов, они как-то далеко стреляют, хочу Филов, или как-то, где его нет.